Ну что, так закончилось наше путешествие в Комсомольск на Амуре, мы с Егором вечером вчера сели на поезд и сегодня утром прибыли в город Хабаровск, сейчас собираемся и будем уже выходить для того, чтобы пойти непосредственно в Хабаровск. Через час с а, да, кстати, через час-половину Егорушков, но никак не успеет, потому что долететь будет тяжело, хотя самолет прилетает именно в это же время, в которое вылетает, так как разница между нами 7 часов. Но сейчас рейса нет, а он у нас будет завтра Ну, сегодня еще погуляем по Хабаровску И покажем вам этот красивый город Мы едем сейчас В машине в гостиницу Но самое интересное то, что Если сейчас у нас здесь утро раннее То вы, товарищи мои, любимые Жители нашей центральной части И столицы Сейчас ложитесь спать Так что у нас есть форум 7 часов Вот так вот Ха. Доброе утро ну или это добрый день. Сейчас на часах 12. Мы с Егором сегодня фактически не спали в пользе. Поэтому, как всегда, коматозное состояние привело нас то, что в гостинице мы проспали до 12. Вот. Кроме гостиницы, сегодня прекрасный день в Хабаровске. Солнечно. Чувствуется еще пока остатки тепла. Он сзади меня солнышко, поэтому можно даже идти без шапки. Вот, погода прекрасная остановились мы на Консомольской площади. Видите, вот прекрасный храм там. Это набережная, фактически, города Хабаровска. С этим местом связано очень много интересного из моей прошлой жизни. Это уже, конечно, взрослая жизнь тогда. Хотя я вспомнил интересный момент, когда я учился в школе. Мы, Я уже говорил, что школа носит имя Евгения Дикопольцева. А Евгений Дикопольцев являлся Героям Советского Союза служил в 181-й мотострелковой дивизии, которая сейчас расквартирована в городе Бекин. Была, по крайней мере. Вот мы выходим, кстати, на набережную. Прекрасные виды Амура, набережной. Сейчас покажу. Так вот, и когда мы ездили в Бекин и а, занимались э, этой историко-культурной деятельностью, то мы где-то останавливались вот тут на уровне а, а, внизу, где-то недалеко отсюда, поэтому мне тоже здесь было это все интересно, и мы, я помню, маленькие, каких-то деревянных барак ночевали, но это было очень интересно, а в Бекин мы ездили на электричке из а, Хабаровска, причем самое интересное, что из Комсомольска мы приезжали на поезде, здесь мы были пару дней на каких-то Турслетах Вот И Потом мы ехали на электричке в Пекин, Причем электричка была безумно долгая, длительная И потом мы жли уже в расположении дивизии Нас транспортировали прямо в казармах Мы кушали в солдатских столовых То есть это было такое очень интересное Патриотическое воспитание Патриотическое воспитание Связанное с героями нашими ну вот, мы прошли фактически по набережной самый красивый. Там впереди интурист, филармония, Кровеческий музей. Мы сегодня обязательно сходим туда с Егором. Вот, а сейчас иду на встречу со своими друзьями. И тоже будет одно очень интересное, знаковое место. Впереди меня собор, видите, классный. Так, сейчас надо, главное, чтобы не задаем никто. Вот. Я помню, я уезжал из Хабаровска за несколько дней до моего отъезда, за несколько месяцев, мы здесь были на пасхальной службе. Тогда, я, честно говоря, еще так не относился к христианству, чтобы принимать активные часть, Но зачастую, когда мы бывали в Хабаровске, заходили в цепь. Продолжим. Когда мы заходили, когда мы приезжали в Хабаровск, вот здесь какая-то новая стела установлена, сейчас посмотрим. Вот вам я покажу. Когда мы приезжали в Хабаровск, мы э, заходили в этот храм. Вот среди меня знаковое место – это дом э, на через весь весь последний этаж его. Раз, два, три. Раз, два. Весь пятый этаж занимала компания Евка, и там был генеральным директором Важичин. Сейчас пытаюсь вспомнить имя. Геннадий Егорович. Вот. Это был человек, который, по сути, поддержал нас в стремлении стать большими. И именно он, занимаясь производством, сначала экспортом, а потом производством техники э, Gold Star. Помог нам выйти на очень серьезные объемы продаж. Вот мы сюда идем. Впереди нас ждет экскурсия по Карлу Марса, по самой замечательной исторической части а пока просто будет встреча с нашими близкими друзьями Мы продолжаем наши экскурсии по городу Хабаровского. У меня школа. Да, у Егора сейчас в этот момент в Москве началась школа Посмотрите, вот там красивый вид, храм А сейчас мы идем по старинным улочкам И вот вы видите удивительные дома сохранившиеся с прошлых веков Это дома, которые раньше был такой деревянный Хабаровск вот уникальные сохранившиеся постройки совсем недалеко от Комсомольской площади здесь вот в районе интуриста мы идем сейчас в музей гуляем если вы обратили внимание, изменилась погода обещали снег и возможно скоро вы увидите репортаж из заснеженного Хабаровска а пока мы идем и наслаждаемся этой теплой погодой, примерно плюс один удивительная вещь Вы видите, еще трав... да, травка, зеленая травка Зеленый Хабаровск. И впереди нас ждут музеи. Мы пытались пойти в музей вооруженных сил, но нам не повезло, потому что сказали понедельник, он не работает. Мы подошли к Краевическому музею. Видите, здесь очень интересная мемориальная доска писателя и исследователя Дальнего Востока Арсеньева. Вот пойдем дальше, посмотрим, что еще есть интересно. Да, а вот еще какой-то интересный Каменная раритет. Каменная черепаха. Это, наверное, э... Это, это империя да, они империя установлены, да? в Видите какая? А, прекрасно. 1000, явно не музейный день поэтому нам не удалось побывать в краеведческом музее я хотел показать Егору скелет огромного морского чудовища но так или иначе Какое мы да там есть морской так или иначе мы могли посмотреть пушки Здесь маленькая выставка пушек в районе краеведческого музея вот они расположены егор тут наслаждается как раз движением по пушкам да ну что мы идем дальше а впереди нас ждет О, Господи, я упаду. впереди нас ждет Памятник имени Муравьева графа. Памятник графу Муравьеву Амурскому. Вот он находится впереди нас. Сейчас вы видите наше направление движения. Мы идем туда. А пока я хочу просто рассказать, что Хабаровск поставляет совсем другое состояние и отношение. Вовернувшись из Комсомольска, ты чувствуешь, что совсем по-другому здесь ритм же города хорошо кстати вот интересный экспонат выставлен на улице трактор морское чудовище трактор папа, ну, вот. папа, чудовище. Где? Вот. что все-таки нашел морское чудовище которое мы с ним хотели посмотреть вот морское оно, оно. Да. это реконструкция скелета или это настоящий скелет скелет скелет кита финвала а здесь что написано? Это реставрация музея. А здесь что написано? Это финвал. Что это за кит? Вот. 27 метров. И вот, смотрите, какой он огромный. Нет, ну синий, Может быть, он и побольше, вот специально выставлен. Раньше, когда я был маленький, этот скелет, ну скорее всего он уже этот скелет экспонировался на улице. И он был прямо в районе хода. Так интересно. Смотри, это что такое? Это мамонта, я думаю. Да. <свят> да. Так что вот микроскопическую экскурсию мы все же с Егором получили окры. Фиолетовый фонарь. А, в краевическом музее. Итак, мы идем. Итак, мы идем к памятнику графу Муравьеву Амурскому. С этого места открывается прекрасная панорама на реки Амур. Мы сейчас подойдем куда-нибудь посмотрим так, чтобы не было деревьев. Вот Егор заметил. Лет идет. А это памятник графу Николаю Николаевича Муравьеву Амурском, который сыграл большую роль в возвращении Амура от Китая и вообще создание Хабаровска. Впрочем, будучи генерал-губернатором Сибири тоже сделал много всего интересного. А это очень интересное, знаковое место на Набережный Хабарс вот расположен кафе и очень интересная смотровая площадка. Ну что, вот пойдемте посмотрим, что тут будет происходить сейчас, как, как отсюда открывается вид на Амур. И, возможно, нам удастся увидеть э, мосты. Посмотрим. С, одной, с другой стороны видим берег китайский. О, горит, горит. Ну что, вот панорама города, Му Амура, и горит трава на острове. Видишь, как Амур стал маленький? И очень интересно посмотреть сейчас движение воды. Сейчас мы... ходить по Хабаровску и искать всю эту местную интересную, аутентичную культуру. Видите, вот там, на той стороне, есть зеленая палатка. Мы вам не стали показывать, но там продают пенсе. Это такие корейские паровые пельмени с капустой, с мясом. Очень вкусно. В моей молодости это было очень популярно, поэтому мы скушали пельмени. теперь мы идем в местную бургерную, которая называется «Хлеб и мясо». Посмотрим, что за бургеры здесь у нас подают. Пойдемте. О, класс! Егор уже здесь стоит. Ребята, выуднитесь! Баскетная камера. Видите, как классно здесь. Ну что, мы, да, да мы... мы пока остановимся, поедим, а потом вам расскажем, что тут было. Пришел наш друг. Ну что? Мы заказали еду, теперь ждем. Егор заказал просто чизбургер, а я гамбург. Попробуем, что за бургеры делают в Хабаровске. Ну что, было все вкусно, очень достойные бургеры. Поэтому продолжаем дальше путешествие по Хабаровску. Идем прогуляем по самой красивой исторической части города. Будем рассказывать по ходу все, что видим. Вот, друзья, площадка позапрошлого века, которая была восстановлена в ходе раскопок, когда делали реконструкцию. Я начал Гастронома, расположенного на улице Карла Маркса. Вот сейчас мы к этому гастроному подойдем. Это действительно историческое место, когда-то это был большой большой продовольственный магазин. И вот сегодня это гастроном. посмотреть чуть-чуть получше вид. I'm a little